Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Пляжный сезон не за горами, я уже озаботилась тем, что мне нужен новый купальник к новому пляжному купальному сезону, плюс я еще посещаю бассейн, поэтому купальник мне нужен круглогодично. И сегодня я к вам с очередным полезным уроком, я надеюсь, он вам пригодится. Девочки, тема вроде бы простая, но есть вопросы, очень много вопросов поступает в Инстаграм, поэтому там я все это собираю, перерабатываю и выдаю на канале. Итак, как смоделировать слитный одношовный купальник? Потому что иногда этого требует рисунок. Бывает, что на бифлексе какой-то принт, который идет вот с полочки на спинку или со спинки на полочку, и не хочется его резать по боковым швам. Я в свое время, ну, мне понадобился этот метод для того, чтобы просто не делать боковые швы, потому что, ну, мне так захотелось. Захотелось интересный какой-то купальник, чтобы он был просто такой цел, целиком монолитный. И вот сейчас на новый сезон я прикупила себе классный бифлекс, здесь у меня в студии его нет, девочки, скоро какой-нибудь урок я запишу с ним, очень хороший, матовый, разных цветов имеется в инстаграм, потом дам явки, пароли, переходите тоже, подписывайтесь в аккаунт в инстаграм, ссылка под видео. Итак, к теме, засучили рукава. Смотрите, иногда возникает такая проблема. Либо в танцах, либо в гимнастическом купальнике, ну, в танцевальных каких-то, да, вот таких вот слитных боди. Это гимнастический купальник, купальник, в котором мы купаемся, плаваем. Не нужен боковой шов. Вот не нужен он. Первое. Мы должны соблюсти эластичность ткани. Ткань должна тянуться, то есть полотно трикотажное должно тянуться очень хорошо, особенно в поперечном направлении. Как правило, мы выбираем на такие изделия бифлекс, либо микрофибру, ну все что угодно, которое тянется и хорошо и по долевой нити, и по поперечной. Вот по поперечной нити он должен тянуться очень хорошо. Теперь можно взять детали выкройки, полочки и спинки, если у вас это есть отдельно, и приклеить их, то есть подкладываем кусок кальки, наклеиваем на кальку деталь полочки, деталь спинки. Обязательно совмещаем эти детали по линии талии. И совмещаем их таким образом, чтобы крайние точки ну, бедер и крайние точки проймы у нас вот тут вот совпадали, сходились. И... Если, например, бывает так, что бедра шире, вот у меня моя выкройка, у меня практически нет э, такой ярко выраженной талии, поэтому ну, у меня обхват груди 92 и обхват бедер 92, поэтому все сходится вот так по прямой, убирается только по выточку по талии и все. Если у вас широкие бедра, но узкий вверх, тогда вы берете, естественно, по точкам бедра. А здесь у вас будет, давайте я сымитирую, покажу вторую линию возможную, например, вот здесь у вас... Будет, например, полочка поуже, да, в груди и спинка. Вот вторая, вот второй вариант линий, да, и все уходит в бедра вот в эту контрольную точку. То есть здесь будет слабина вот такая, например, сколько тут? Ну, там по полтора-два сантиметра с каждой стороны. Дальше. А может быть, наоборот, вариант такой, что грудь у вас шире, бедра узкие, значит, мы совмещаем по верхней точке вот здесь вот в области проймы, а в области бедер у вас новая линия. Я просто, чтобы не черкать, покажу, девочки, например, у вас у ну, бедер будет здесь какое-то расстояние, здесь не сойдется. Но стремимся к тому, чтобы как можно ближе совместить детали переда и спинки. Например, если остается в области груди, ну, например, большое пространство, свободное, да, можно, можно чуть-чуть нахлест сделать вот эту точку в бедрах, ну чуть-чуть, может быть на сантиметр, на два, тут надо просто смотреть немножечко, и тогда у вас и грудь сведется, да, ну как можно меньше расстояния оставляем, ткань эластичная, поэтому бедрам вам, вам узко не будет. Дальше, я работаю по своим, по своей выкройке, по своей мерке, вот они, вот эти вот, так вот убираем, ну, просто толст обвожу вот у меня мой боковой шов я измеряю какое расстояние между крайними точками вот здесь по талии ну раствор выточки какой у меня 5 сантиметров у меня есть пять а, мои заказчица которая шила тоже таким способом может быть 6, семь восемь сантиметров эту величину вот раствора выточки, мои 5 сантиметров, я откладываю от средней линии спинки вглубь спинки. Вот 5 сантиметров. Давайте для наглядности, просто для наглядности, я вам покажу, если такой, если раствор выточки у меня, например, здесь будет 7 сантиметров, да, много. Вот. И теперь, ну, сначала простым карандашом будем делать, потом мы выводим линию. Вот от верхней Здесь у нас, помните, базисная сетка, например, продолжается, да, вот тут вот, вот, росток, может быть, плечо, вот так вот оно было. Ну, у меня здесь вырез на спинке вот такой. Значит, я двигаюсь от него, вот, как бы эту линию вот так продолжаю и иду вот сюда. А дальше, смотрите, чтобы не потерять немножко в бедрах, где-то вот от талии до нижней части спинки, но ну, где-нибудь, знаете... Вот на три части делим нижнюю треть, вот в эту точку куда-то уходим. Вот откуда у нас началось уже, вот здесь на прогиб изначально, да, вот оставляем как есть и уводим вот сюда. Вот в этой области стараемся скруглить. Да, получается прям вот так, вот такая вот некрасивая линия, не боимся, я так делала много раз и все получалось скругляем в области талии не боимся и получается вот такая вот интересная конструкция то есть вот этот раствор мы увели вот сюда таким образом вот эта часть у нас получается цельная вот здесь у нас все целиком вот здесь и сопряжение аккуратненько тоже делаем Ну не оставляем никаких углов девочки Чуть-чуть плавнее сводим, и получается в итоге вот средний шов. Я дольше говорила, чем делали, да, это все очень легко и просто. Теперь еще один момент, давайте просто поговорим. Если у нас, а, например, бедра сошлись в этой точке, а слабина осталась вот здесь, как я вам говорила, полтора, ну, допустим, по полтора сантиметра. Да? допустим, бедра шире, чем грудь, тогда у нас вот в этой области остается как бы излишек 3 сантиметра, да? Ну, если мы берем полтора от спинки, полтора от полочки, тогда вот на этом уровне у спинки мы тоже спокойно можем убрать где-то 3 сантиметра. Так как ткань очень хорошо эластичная, обращаем на это внимание, а сверху вот здесь вот от выреза можно начать движение, ну где-то тоже сантиметрик можно убрать, ничего страшного. Если у вас купальник вообще идет от ростка, то значит от ростка от нашей нулевой точки Идем, ведем движение. Вот прям вот так. Подснимаем в области груди, да, вот этот излишек. И уходим уже все в талию и в бедра. Вполне себе я говорю, она такая не очень пропорциональная, кажется нам, нашему взгляду, да, линия некрасивая, как бы, но Когда мы сошьем, натянем, все это уйдет Все, точно так же и с бедрами Если у вас все хорошо зашло с верхней точки, но слабина вот здесь, допустим, те же три сантиметра Можно немножечко на этом уровне эту линию увести Подснять вот эти ненужные там, да, нам три сантиметра и уйти уже наоборот вот сюда не трогая а в области груди, если нам этого не требуется. Все. Пользуйтесь, шейте, шейте, моделируйте себе новые классные купальники без бокового шва и оставайтесь со мной на нашем канале. Ну Еще какое замечание, я просто предвосхищаю ваши вопросы. Если, конечно, у вас огромная, бывают такие фигуры, когда разница между талией и бедрами, например, 20 сантиметров, 25. У меня тоже были такие заказчицы, но прям вот очень тонкая талия, широкие бедра. Ну, узкая небольшая грудь, да, тогда вам такой способ может не подойти, потому что очень большой, очень резкий перепад, и тогда у вас уже будут непонятные вот эти горизонтальные заломы, тогда вы уже шьете и моделируете все купальники другим способом, с боковыми швами, либо с рельефами, либо с какими-то вот такими подкрайными бочками. Поэтому, то есть, не было, да, чтобы вопросов потом, а вот он мне так не подходит. Везде нужна мера и анализ фигуры. Вот и все, что я хотела рассказать вам на сегодняшнем уроке. С вами была Ольга. Годиченко, канал ближе к телу. До встречи на следующих уроках.